Приветствую вас, посетителям МСО 2020 года в режиме онлайн. Спасибо, что присоединились к нам сегодня. Меня зовут Татьяна Ремкевичус, и я расскажу вам о ClassVR – решение для обучения виртуальной реальности. ClassVR – это решение автономное, на да, которое, помимо всего прочего, предлагает готовый образовательный контент. Это очень важно, потому что в основном образовательный контент никто не предлагает. Да, то есть те компании, которые поставляют, гарнитуры виртуальной реальности, у них нет образовательного контента. Это закрытая система, да, то есть туда не может подключиться человек извне, и в целом сами гарнитуры управляются непосредственно при, ну, с помощью портала, да, преподавателями управляет, либо IT-специалист, соответственно, и у учащихся тоже нет возможности какие-то изменения внести. Um, ClassVR — это решение именно для массового обучения. То есть надо понимать, что это решение не там, где у нас работает один человек. Ну, например, надел гарнитуру, у него есть два джойстика, и он выполняет какие-то манипуляции да, в виртуальном мире. То есть мы понимаем, что в этой ситуации э, это не классная урочная система, это не групповая работа, а то есть это совсем другое. Наше решение именно для обучение всего класса, то есть 30 человек одновременно могут надеть гарнитуры и находиться в каких-то виртуальных мирах, да, а либо это может быть групповая работа, то есть мы понимаем, например, заказчик закупил 16 гарнитур, да, то есть ну, преподаватель, он на уроке, соответственно, делит учащихся на группы, то есть там одна группа работает сейчас с одними материалами, вторая группа, например, работает в VR, потом они меняются, да? Uh, то здесь уже от преподавателя зависит, как он организует образовательный процесс. Но в любом случае подразумевается, что данное оборудование одновременно используют сразу несколько человек, при этом они друг другу не мешают, не создают никаких помех, да, то есть таким вот образом. Uh, да, и как я уже говорила, это оборудование для школ, вузов, собственно, и различных учреждений дополнительного образования. Uh, для того, чтобы внедрить данную систему обучения, uh, необходим ноутбук и необходим хороший Wi-Fi потому что загрузка данных на гарнитуры происходит по беспроводной сети. Ну и, собственно, управление тоже. Портал преподавателю — это веб-сервис, да, и тоже необходим доступ в интернет. Решение ClassVR включает в себя несколько компонентов, да, то есть это, естественно, автономные гарнитуры, центральное управление с помощью портала, безопасное хранение и зарядка, специальные кейсы для хранения, Электронные образовательные ресурсы, про которые я чуть подробнее позже расскажу, и, возможно, настройки и обучение. То есть мы, как и наших тренеров, отправляем обучать, так и есть интерактивный такой онлайн-курс, который подготовил производители, мы его перевели на русский язык. То есть тоже можно с ним, например, по нему обучиться и как работать с данным оборудованием. Аппаратная часть включает в себя саму гарнитуру. Поставляется в наборах по 4 либо по 8 единиц Вот такие вот ударопрочные кейсы для хранения да, Большой оранжевый кейс имеет еще колесики и выдвижную ручку Для того, чтобы можно было его легко перемещать между аудиториями а Кейс на 4 гарнитуры не имеет как бы колесиков и ручки Но тем не менее он сам по себе просто легкий Его можно в руке унести а Эти кейсы имеют отверстия для вентиляции Встроенный модуль подзарядки там, и так далее Мягкий ложемент. А, туда также вмещаются кубы дополненной реальности. А, Контроллер-манипулятор. Да, кубы и контроллер будут поставляться из расчета одна гарнитура, плюс один куб, плюс один контроллер, да, для того, чтобы у всех учащихся была возможность использовать данное устройство. А, что нового да, анонсируется в аппаратной части? Ну, в частности, ClassVR анонсировали выход новой гарнитуры которая имеет более высокие технические характеристики. Мы ее посмотрели на выставке BED. Действительно, если сравнивать с гарнитурами старого поколения, они работают очень быстро, изображение очень четкое. И достаточно, очень, если действительно очень комфортно с ними работать, они легче. Да, контроллер-манипулятор тоже вышел. Контроллер-манипулятор на данный момент предполагает только перемещение в виртуальном пространстве. Также там есть базовые кнопки например вернуться в предыдущее меню либо вернуться домой то есть там либо выбрать там да нажать на кнопку вот в этом виртуальном пространстве а в дальнейшем планируется разработка контента с которым мы сможем на базовом уровне взаимодействовать вот но это пока в перспективе значит про аппаратную часть я сказала хотелось бы немного Рассказать про программную часть. То есть программная часть, есть интерфейс учащегося, это такая виртуальная комната. В нижней части транслируется изображение со встроенной веб камеры для того, чтобы дети могли видеть, что вокруг них происходит. Если они делают какие-то жесты руками, чтобы они никого не задели, ну и в целом, как бы, да, это более безопасно. Интерфейс настраиваемый, то есть сверху находится список воспроизведений, с которыми учащиеся работают. Он загружается преподавателем. Есть встроенная в гарнитуру система управления жестами. Например, мы можем использовать вот такой жест для подтверждения выбора. Можем вращать, ну, скажем так, чтобы наша комната это вращалась, чтобы мы с разных сторон посмотрели. Просто наклоняем голову вправо-влево. Собственно, если нам нужно выйти в главное меню, мы просто мотаем головой. То есть это тоже такие интересные фичи, которые есть конкретно вот в данном оборудовании, очень удобно использовать. Так. И есть, естественно, полярная часть интерфейс преподавателя и IT-службы. Это веб-портал, на который высылается приглашение образовательному учреждению. Доступен он по подписке. Есть, ну, скажем так, есть на портале две части. Есть часть которая посвящена управлению гарнитурами, есть часть, связанная с контентом. Вот сам контент, если подписка закончилась, например, да, то есть контент, предоставленный производителем да, от ClassVR, он, соответственно, становится недоступным. Но при этом гарнитурами можно пользоваться, если, например, образовательное учреждение есть свой контент, свои видеоролики, свои фото там, и так далее. То есть эти материалы можно будет использовать. Тем не менее, мы, конечно, рекомендуем, продлевать подписку, да, когда она заканчивается. Для того чтобы... Потому что каждый год класс VR дополняет библиотеку контента различными новыми материалами. Значит, сам портал, во-первых, дает различные права доступа, то есть права доступа IT-администратора и преподавателя, естественно, они разные, да. Нам не нужно усложнять жизнь учителям, пусть они работают с той частью портала, которая им необходима. А есть возможность поиска по подпискам на русском языке, да, поиск. А есть различные тематические подборки. Вот, вот с правой стороны есть такой скриншот, то есть там вот идут подборки по предметам, там, типа математика, МПК, там, география и так далее. Мы заходим, и там есть уже готовые списки воспроизведения по данным предметам. Далее. Да, очень легко в целом создавать свой список воспроизведения, сохранять его и делиться списком воспроизведения с коллегами. Очень интересная функция есть на портале, то есть мы можем сохранять список воспроизведений не только в свою личную библиотеку, мы можем сохранить в общую библиотеку. Общая библиотека — это общая библиотека образовательного учреждения. Есть, когда я работала в школе, у нас было методическое объединение иностранцев, я учитель английского языка, и, соответственно, очень здорово, а есть метод объединения физи там, по физике, там, по биологии, по химии. А то есть преподаватели совместно могут подготовить какие-то материалы, а, сохранить их в, этот общий, в общую библиотеку, а, и все они смогут иметь доступ к этим материалам. Это очень удобно и сокращает время на подготовку а, к занятию. А, далее. Есть режим, естественно, предпросмотра. То есть преподаватель, когда создает свой а, список воспроизведения, он может предварительно посмотреть видео, изображение, то есть какого рода контент он добавляет в данный список. А есть возможность организации работы в группу, то есть, например, мы можем не знаю, разделить, например, гарнитуры, если они находятся стационарно в определенном кабинете, то есть это может быть группа определенного кабинета, потому что мы прекрасно понимаем, вот, например, у нас есть школа, есть два кабинета, где есть гарнитуры, есть два преподавателя, которые сейчас одновременно хотят загрузить какой-то список воспроизведения. Как им понять, куда они загружают? Ну, помимо того, что гарнитуры имеют серийный номер, но в общем, ты же его наизусть не запомнишь. То есть, соответственно, IT-администратор делает группу, ну, не знаю, там, кабинет 101 и кабинет 102. И преподаватель просто на портале делает сортировку, убирает кабинет свой, например, кабинет 101, и загружает э, свой контент конкретно на те гарнитуры, которые сейчас находятся у него в кабинете. Это тоже очень удобно позволяет избежать путаницы и, скажем так, не загрязнять, не засорять кэш всех гарнитур, потому что если мы слишком много списков загрузим, то, соответственно, объем памяти иссякнет. Далее. С помощью портала мы можем мониторить деятельность учащихся, то есть там буквально можно просмотреть, там будет превью каждого дисплея с каждой гарнитуры. Мы можем увидеть, куда смотрит конкретно каждый учащийся. Более того, мы можем в режиме предпросмотра отметить какой-то элемент изображения либо видео, на который нужно обратить внимание, и учащийся увидит направляющую, которая указывает, куда им необходимо смотреть. И, безусловно, у нас есть полный контроль над гарнитурами. Это такой важный момент, то есть мы в любой момент можем отключить например, трансляцию изображения, да, которая ведется, и учащиеся перейдут в такое виртуальное пространство, где будет написано, что им необходимо прерваться. То есть они там ничего не смогут сделать, у них единственный вариант просто снять гарнитуру и посмотреть на доску, например, либо на преподавателя. Опять-таки, в конце урока очень легко и просто можно взять и выключить единовременно все гарнитуры. Это позволяет тоже сэкономить заряд, ну и не делать это вручную, собственно говоря. То это тоже очень удобно. Далее. Какие новинки у нас вышли в области да, софта, контента? Буквально в конце 2019 года компания Avantis и как VR, да, продукт ClassVR, объединились вместе с продуктом Fincling. Fincling — это такой финский, финская онлайн-платформа онлайн для разработки виртуальных экскурсий. Либо это могут быть просто какие-то изображения с нанесенными какими-то тематическими метками. На данной платформе большая достаточно база готовых уже изображений, в том числе изображение 360. Есть интеграция с камерами для круговой съемки. И суть в том, что на данное изображение мы можем добавлять различные ярлыки с дополнительной информацией. Например, текст, фото, видео, аудио. Это может быть не только какая-то звуковая дорожка, но и даже просто если преподаватель начитает какой-то инструктаж либо текст. На самом деле, такого рода экскурсии могут готовить не только преподаватели, это может быть совместная работа с учащимися, либо учащиеся сами могут готовить такую вот виртуальную экскурсию в рамках определенного проекта. Всем преподавателям после регистрации доступен бесплатный план по работе с данным сервисом, который подразумевает, что материалы, которые приготовил преподаватель, становятся общедоступными, и не более тысячи просмотров, вот. А, как это интегрируется в ClassVR? Ну, просто там есть кнопка «Поделиться», копируем ссылку, вставляем ее в определенную область на портале ClassVR, и данная экскурсия подзагружается у вас а, на портал. Можно добавить ее в список воспроизведения и передать на гарнитуры. Вот и все. А, есть также, на самом деле, платные планы, платные планы подписки, да, на FinkLink, которые подразумевают уже совместную работу, там, например, преподавателя и учащихся, возможность выставления Оценки о выдаче обратной связи 12 тысяч просмотров в год. И еще один новый вид контента это трехмерные сцены. Они уже доступны по подписке. Их можно, то есть там есть сортировка по видам контента, и там уже прям можно выбрать трехмерные сцены. Сейчас их там порядка, наверное, 15. В этих сценах можно перемещаться с помощью контроллера, поворачиваться, рассматриваться с разных сторон. А есть анимированные сцены, то есть это тоже такой вот э, виртуальный мир да, с эффектом погружения. А в дальнейшем планируется, что преподаватели смогут создавать свои такие сцены, то есть будут просто готовые аудиоматериалы, э, ландшафт, там да, определенные элементы, которые мы можем в сцену, в сцену добавлять, а, и преподаватель может создавать свою сцену и тоже транслировать ее на гарнитуру. А также есть, скажем так, раздаточные материалы, в которые включают в себя либо трехмерные модели, например, вот такие вот листовки с меткой позволяют нам подзагрузить определенную 3D-модель и, в общем-то, вращая данный лист бумаги, если мы его напечатали на принтере, мы можем рассматривать данный объект с разных сторон, плюс на этой, в этом сценарии есть... Примерно там цели задачи, какие-то дополнительные задания. То есть это уже готовый такой вот разработка для преподавателя, раздаточный материал на уроке. Мы все с вами понимаем, что по-хорошему, что не стоит использовать одну и ту же технологию на протяжении 45 минут. А урок должен быть динамичным, то есть необходимо переключение с одного вида деятельности на другой. И поэтому такие вот краткие материалы помогут преподавателям легко внедрить, использование данного оборудования в образовательный процесс. Они на русском языке доступны уже на портале. Еще мы перевели раздачные материалы по виртуальной реальности. Они работают немного иначе, что здесь не подгружается 3 d модели, Здесь при считывании метки в гарнитуру загружается тематический список воспроизведения. Тоже очень, на самом деле, мне нравятся эти раздачные материалы. Они тоже на русском языке уже доступны. Там цели задачи расписаны, дополнительные задания. То есть, ну, вот прям берешь и проводишь с ними как бы занятия, да? включаешь это вот непосредственно в урок. Сейчас ведутся переговоры с производителем, чтобы преподаватели имели, ну, чтобы был такой, э, возможность была на портале преподавателю самостоятельно генерить такие раздаточные материалы. Ну, то есть там заполняешь блоки определенные, и чтобы можно было выгрузить э, свою листовку в таком же формате. Это было бы очень удобно, и QR-код генерить для своего списка воспроизведения. Здесь контакты наши, подписывайтесь на наши социальные сети. Если будут технические вопросы, пишите на классфиаксобачкополимедия.ру. Всем спасибо и хорошего дня!